Мы приехали из города Чебоксары. Да, совершенно верно. Ну, Для работы, для бизнеса. Вам все понравилось? Да, ребята в Завгаре очень хорошие, дружелюбные, ответственные. Ну, оформили машину в сжатые сроки. Ребята постарались очень сильно. Спасибо им большое. Вам большое спасибо. спасибо большое.